Всем привет, меня зовут Марат, с вами компания Hi-Tech Monolith. Сегодня мы снимаем видео на тему, сколько стоит построить дом в 2022 году. Для того, чтобы более комплексно раскрыть вопрос, мы решили проехаться по объектам и подснять текущие объекты в стадии строительства и сейчас первый объект мы заехали на объект Владимировка здесь мы возводим дом э, в современном стиле по традиционной технологии в основании заложена монолитная плита, стены выполняются из газобедона толщиной 375 мм далее будет устраиваться монолитная плита перекрытия и плоская мембранная кровля накроет этот дом сверху сейчас мы уже приступили к устройству плиты перекрытия ребята завезли опалубку и начинают монтажировать этаж. Сам дом общей площадью 200 метров квадратных. Один этаж. Есть несколько открытых наружных террас. В основном все будет э, закрыто в, внутри в контуре. Большие э, оконные и дверные проемы, что создаст много света внутри. И э, в перспективе здесь планируется отделка фасада штукатуркой, что закроет у нас э, полностью внешний облик здания. Для того, чтобы ответить на вопрос, сколько стоит, на примере этого дома могу сказать, что фундамент на этом объекте обошелся в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Коробка – это комплекс по возведению стен, перекрытия, кровли составляет 6 миллионов рублей, то есть в совокупности это там примерно с половиной рублей стоит коробка, то есть это полностью закрытый контур, но без отделки фасадов и остекления проемов. В перспективе заполнение проемов и отделка фасада на этом объекте выйдет примерно цену 2,5-3 миллиона рублей, и этот комплекс уже обеспечит полностью закрытый контур снаружи, то есть внутри у вас будет, по сути, квартира в черновой отделке, уже в которой можно заниматься работой по устройству внутренних инженерных сетей и черновой отделки. Сейчас поедем дальше на другой объект и расскажем на примере того объекта, из чего складывается цена. Итак, сейчас мы заехали на второй объект, здесь небольшой дом общей площади около 100 метров квадратных внутри, дом в форме прямоугольника, есть большое панорамное окно вдоль длинной стены и перспектива из всего дома открывается вот на этот чудесный лес и поле который э, виден из окна. Дом будет в современном стиле. Комплектация дома. Здесь у нас значит, в основании монолитная плита с подготовкой и закладкой инженерных сетей. Стены выполнены из железобетона с точечным устройством монолитных колонн. Вот здесь, например, здесь, которые поддерживают нашу уже плиту перекрытия э, в зоне, где у нас большой конный портал для того, чтобы не создавать толстые колонны, ну и не, не загораживать вид, выполнены монолитные колонны, они более тонкие. И сверху монолитное перекрытие. Здесь у нас есть монолитная балка, которая поддерживает вот этот большой пролет. После устройства монолитной плиты мы сейчас приступаем к устройству утепленной плоской кровли. Пирог здесь это утепление, стяжка и наплавляемая гидроизоляция, не мембрана. И вот такая коробка готовая уже к фасадной отделке и к заполнению оконных и дверных проемов, то есть к остеклению. Здесь обошлась заказчику с 4,5 миллиона рублей. Ну, то есть, цена за метр квадратный такой коробки выходит примерно 45 тысяч рублей метр квадратный. Итак, сейчас мы заехали на третий объект. Находимся мы в Низино. Здесь построен дом по классической архитектуре. Конструктивное решение. Значит, дом, фундаментная плита в основании. Стены, газобетон 375 мм. Без утепления. Облицовка. Клинкерный кирпич ЛСР, крышка вальмовая, многоскатная, покрытие металлочерепица Грандлайн, утепленное перекрытие, ну то есть это полностью замкнутый контур, без, законного, без заполнения окон и дверей у нас получилась ну, цена примерно 8,5 миллионов рублей. Площадь дома составляет внутренних помещений 150 метров квадратных, то есть цена за метр квадратный получилась примерно там 57 тысяч рублей метр квадратный. Вот такой дом по прошлому году можно было построить. В связи с ростом цен, наверное, на сегодняшний день это плюс 10%, это где-то ну, около 65 тысяч за метр квадратный дом вот в такой комплектации можно построить сейчас. То есть, то замкнутый контур уже готовы к внутренним отделочным работам и к монтажу окон. Сейчас заказчик уже постепенно ведет работы по отделке внутри с Своими силами устраивает котельную и уже вскоре планирует переезд. Ну, то есть, тоже строительство дома подразумевает под собой этап постройки коробки дома. Его нельзя останавливать. Дальнейшие работы по внутренней отделке, аналогичные работам по отделке квартиры. То есть, на текущий момент, если есть желание заниматься отделкой, занимаемся. Если ну, есть желание приостановиться, можно в любой момент остановиться. Там дома ничего от этого не будет, так же, как... И квартире. Так, ну что, сейчас поедем на следующий дом. Там у нас э, современная архитектура, дом практически завершен. Э, я имею в виду работы. И посмотрим, сколько там на текущий момент получается цена на постройку дома. Итак, сейчас мы приехали на объект номер 4, это Иннолова, тоже юг города. Здесь мы завершаем строительство коробки дома. Внутренняя площадь дома составляет 150 метров квадратных, значит конструктивные решения по дому. Фундаментная плита в основании, стены, газобетон, частично есть монолитные колонны как обычно в такой архитектуре. Достаточно высокие потолки и монолитное перекрытие с устройством утепленной мембранной кровли. Срок строительства, значит, составляет порядка 5-6 месяцев. В этом году очень суровая зима у нас, поэтому сроки немножко сместились. Значит, комплекс работ по заведению такой коробки без окон составил 6 миллионов 300 тысяч рублей. То есть, поделив на площадь, получаем примерно 42 тысячи рублей за метр квадратный. Это стоимость вот такой коробки в полном комплексе без окон. То есть следующим этапом уже идет монтаж окон и устройство внутренних инженерных сетей, отделки и устройство фасадов. Фасады в перспективе будут реализовываться здесь штукатурные. Вероятнее всего, пока решение не утверждено. Но вот такой домик на таком участке можно реализовать за 6 300. Подводя итоги к сегодняшнему видео, можно сделать вывод, что на сегодняшний день стоимость строительства коробки дома в комплексе фундамент стены крыша одноэтажного, да, составляет примерно 45 тысяч рублей. Это стены газобетон если до да, рассматривать но ну, с фасадами цена идет где-то 55 60 тысяч рублей с окнами ну в зависимости опять же от объема стекла это примерно там Наверное, будет длиться цена где-то там 65 тысяч рублей за метр квадратный по полу дома. Ну и последующие работы, по моему мнению, такой минимальный набор работ, который потребуется, это там инженерные сети, котельная, внутренние отделочные работы в минимальном исполнении. Это там примерно 30-35 тысяч рублей за метр квадратный выйдет весь этот комплекс работ. Ну, то есть в совокупности для того, чтобы а, выполнить дом, в который можно уже въехать и жить это ну, примерно 100 тысяч рублей метр квадратный это дом с отделкой в который можно въехать эта цена мне кажется актуальна на сегодняшний день ну, то есть если у вас есть там условно 15 миллионов рублей или есть понимание где вы их можете взять можно заходить в стройку дома площадью 150 метров квадратных и, ну, быть уверенным в том, что вы сможете в рамках этого бюджета построить и въехать в этот дом. При уменьшении площади строительства, допустим, не 150, а, допустим, 80 метров квадратных вы дом захотите построить, стоимость метров квадратного, она возрастет тоже, потому что у вас, ну, не исчезают такие этапы, как подготовка участка, завод инженерных сетей, там, объем стен, он тоже будет... Ну, достаточно большой, если в процентном соотношении смотреть. Ну, то есть, цена метра квадратного, она будет расти. Понятно, что в рамках реализации проекта можно провести какие-то оптимизации, которые приведут к экономии бюджета строительства. Например, там, уменьшение толщины стен, уменьшение толщины, там, плиты или э, изменение каких-то пирогов, конструкции. Но, честно скажу, там, на опыте, что сэкономив где-то в одном месте, у вас скорее всего возникнет перерасход в другом месте, можно там, сэкономить ну, на весь круг ну, 5000 рублей на метре квадратном, но надеяться на то, что цена уменьшится там, на 20-30% без ущерба качества или без ущерба там, свойствам конструкции, ну, таких, таких, например, как э, теплоизоляция стен, ну, чтобы дом будет теплым, или долговечность дома. Уменьшить цену, без ухудшения этих критериев ну, добиться хорошего результата не получится. В нашей компании ну, сейчас есть цепочка специалистов, которые занимаются каждым проектом. Есть люди, которые отвечают за ценообразование, прекрасно понимают, какие технологии можно использовать и сколько они стоят. Есть проектировщики, есть архитектор, который под вашу задачу спроектировать дом нужной площади, нужной формы, там, с нужными параметрами и набором помещений, которые вы хотите. Соответственно, можете к нам прийти, скажете, что вы хотите. Наши ребята смогут осметить, сказать, какой бюджет ну, будет на эту стройку и от этого уже оттолкнуться и заняться именно разработкой индивидуального проекта, который войдет в эту цену конструктивных решений, которые будут оптимизированы ну, с точки зрения экономики. И, соответственно, штат строителей, которые уже реализуют проект в рамках проекта, сметы, ну и вашей задачи, какую вы хотите решить для строительства своего дома. С вами был Марат, компания Hi-Tech Monolith. До скорых встреч.